Всем доброго времени суток. 2К19 год подходит к концу, а это значит, что настало время нашего традиционного подведения итогов года. Год был интересным, но относительно спокойным. Репрессивная политика нашего государства по отношению как к блогерам, так и к простым гражданам продолжилась. Впрочем, ничего нового. Тогда как наши соседи в это время выбрали себе нового молодого энергичного президента комика. В этом году горел собор парижской богоматери, а Венецию топила. Ничто не вечно. Бешеную популярность в 2К19 завоевала новая соцсеть TikTok. Теперь школьникам и всяким любителям легкой развлекаловки будет куда уйти с ютуба. В Москве и, например, в Крыму в этом году бурно развивалась инфраструктура, тогда как в нашем городе, Красноярске, прошла зимняя универсиада, после которой про наш город и его инфраструктуру благополучно забыли. Впрочем, универсиада просто как событие вообще как-то прошла мимо меня. Хотя косвенно я этого коснулся, но об этом чуть позже. В этом году я успел попробовать себя в роли педагога, вел курсы блогинга для детей, аккаунт менеджера, помогал вести YouTube канал Кстати, благодаря чему я впервые побывал в нашем Красноярском краеведческом музее. И да, что касается универсиады, мне пришлось немного поснимать ее рекламные объекты, поскольку это связано с моей нынешней рабочей деятельностью. В 2К19 я впервые побывал на фестивале индийской культуры Радха Ятра, а также уже на традиционном для меня комик кони В этом году мне даже удалось заснять пролетающие истребители прямо из рабочего окна. Ну это у нас в Красноярске решили с такой помпезностью встретить день ВДВ. Хотя мне совершенно непонятно, как связаны между собой ВДВ и ВВС. В общем-то все было тихо, спокойно, ровно, разве что летом мое спокойствие омрачилось смертью близкого родственника. Поговорим о работе. В этом году я вышел на более-менее стабильный заработок, с которым я смог удовлетворять практически все свои потребности. Например, я наконец-то смог позволить себе купить новую камеру, на которую, кстати, сейчас себя снимаю. И если некоторые из вас заметили, качество картинки заметно возросло по сравнению с тем, что я снимал ранее. Собственно, обзор на эту новую камеру сделаю чуть позже, уже в 2К двадцатом году. Работа, на которой я устроился ровно год назад адекватная, да, зарплата там небольшая, но со всякими подработками, которыми я перебиваюсь, выходит более-менее нормально для нашего региона. Что касается моего саморазвития, то есть определенный прогресс в сравнении с предыдущим годом я наконец-таки стал больше читать. В 2К19 году я взял себе планку читать как минимум по книге в месяц и с уверенностью держал и держу ее до самого конца этого года. Но, понятное дело, время мое весьма ограничено, поэтому не обошлось без издержек. Да, с одной стороны я стал больше читать, но с другой стороны практически перестал смотреть фильмы и намного меньше играл в различные игры в этом году. Кстати говоря, индийский фестиваль Радхаятра, о котором я уже вам рассказывал, очень сильно вдохновил меня на духовную практику и медитацию. Благодаря этому я вновь стал что-то там у себя делать и в конце концов мне даже удавалось выполнять практику осознанных сновидений. В моем творчестве, связанном с фотографией, я стал более серьезно и кропотливо подходить к стилю своих съемок. На YouTube-канале, как вы заметили, в этом году я запустил новую рубрику Обзоры различных пабликов ВКонтакте В основном всяких псевдоинтеллектуалов, мамкиных атеистов, феминисток и тому подобное Помимо того, я запустил в этом году и второй YouTube-канал, который называется «Двачую» Если вы до сих пор не знакомы с ним, то рекомендую прямо сейчас перейти по подсказке Конечно же, в этом году я стал более активно заниматься спортом и хотя я не стал не ебаться машиной, но в сравнении с тем, что было до, результаты меня, конечно, радуют. Стоп, ребят, теперь, как обычно, я хочу отмотать время назад и посмотреть, чего же я смог добиться в этом году из загаданного ранее, а что так и не вышло. И начнем, пожалуй, с того, что не сбылось. И, конечно же, хотелось бы продолжить просматривать фильмы из топ-250 кинопоиска и в конце следующего года остановиться хотя бы на сотой позиции. А теперь немножко о том, что мне все же удалось осуществить. Да, я хочу нормально зарабатывать, чтобы у меня был стабильный заработок. И при этом было бы хоть какое-то свободное время, чтобы еще заниматься творчеством, выкладывать видосики на YouTube и постить фотки в Инстаграме. Конечно же, черт возьми, я хочу читать больше книг. Но это, ребята, были только цветочки. Вот сейчас будет самое важное. Ну и теперь ожидание, так сказать, из разряда фантастики. А вдруг рокстары возьмут и выпустят Red Dead Redemption 2 на ПК? Не, ну всякое же может быть. Хотя ладно, о чем я мечтаю. В настоящем у меня все стабильно. Работаю, саморазвиваюсь, активно занимаюсь спортом, веду два youtube канала и несколько инстаграм-аккаунтов. Что касается повседневной жизни, то, как и обычно, сычую в своей сычевальне, изредка выбираясь на различные творческие ивенты. Из сериалов сейчас не смотрю ничего. Из фильмов крайнее, что удалось посмотреть, это финальный эпизод саги «Звездные войны». Играю сейчас в «Метро-2033». Что касается моих музыкальных пристрастий, то в этом 2К19 году я перешел на модный нынче New Retro Wave. Это действительно классная штука. Ребята, попробуйте послушать. Настало время планов на 2020 год. Особых планов, связанных с работой и материальным положением нет. В принципе, так как сейчас, меня все устраивает. Что касается творчества, то, разумеется, я планирую продвигаться как фотограф. Ведь новая техника, которую я купил за весьма немалые деньги, просто обязывает зарабатывать с помощью нее. Поэтому однозначно в грядущем году планирую больше вкладываться в рекламу, а также вкладывать свои силы в качество создаваемых фотографий. На втором канале Двачую в грядущем году я планирую добрать тысячу подписчиков и наконец-таки подключить монетизацию. Ну а дальше уж как попрет. Если попрет, то буду развивать тот канал. Если не попрет, то продам его и начну что-то новое. Разумеется, цель к будущему лету еще улучшить свою физическую форму. Над этим я работаю, регулярно тренируюсь, стараюсь правильно питаться. В грядущем году я обязательно сниму ролик о том, каких я достиг результатов. Но ведь развивать ум и какие-то духовные качества не менее, а то и более важно, чем развивать тело. Поэтому, конечно же, в моих планах стоит возобновление регулярных медитаций, а также практика осознанных сновидений. Создав определенные условия и грамотно организовав сам процесс осознанных сновидений, действительно можно сделать их частью своей духовной практики. Тоже как-нибудь обязательно сниму ролик об этом. В 2К-19 году я планирую меньше читать, но больше смотреть фильмов. Как минимум по одному фильму в неделю. Но то были планы, а теперь ожидания. Ожидания того, что никак не зависит от моих усилий или зависит от них в меньшей степени, чем от каких-либо случайных факторов. Ну и на первом месте, конечно же, стоит мой переезд. Я очень сильно жду этого и надеюсь, что со временем все осуществится. По фильмам особых ожиданий у меня нет. Комиксовые фильмы как-то приелись, да и золотое десятилетие Марвел уже прошло. Лучше, очевидно, они уже не сделают. Правда, в ближайшем будущем ожидается выход нового фильма Кристофера Нолана. Как же он там называется? Долбит. В общем, жду с нетерпением. Ах, ну да, еще, конечно же, ожидаю финальную часть полнометражного Евангелиона. А вот в игровой индустрии у меня действительно очень много ожиданий. Это и Киберпанк, и Watch Dogs Legion, и Мстители Марвел, и долгожданная вторая часть Mountain Blade. Сколько уже лет я ее жду. И шестая часть Древних Свитков. Ее уже анонсировали и, надеюсь, долго ждать не придется. И, чем черт не шутит, вдруг анонсируют шестую часть GTA. Окей, ребята, ну и напоследок, как всегда, скрин моего рабочего стола. Это уже традиция, кто смотрел мои предыдущие ролики, тот в теме. Ну и также некоторые мои лучшие фотки за уходящий год. Наслаждайтесь. Ну а также не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии о том, как прошел ваш 2К19. Оставайтесь на моем канале, оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах в 2К20 году.